Кадыров, я еще на одного э, мулу твоего хочу тебе донести. Ты просто не представляешь, что он э, говорит у тебя за спиной тоже, кстати. Тумсов, в каждой модели устройства есть свои преимущества. Складывается ощущение, что ты против плохих правителей, но если придет праведный и мудрый правитель, что ты скажешь, как в золотые века ислама? Смотрите, я, я не против правителей, я против модели. Ты понимаешь, что если сегодня поставить модель монархию, когда от отца передается к сыну, то вот да, отец, может быть, он будет ну, красавчик. Но вот... Если его сын будет мразью, то мы, имея такую модель, мы с ним ничего сделать не сможем. А я, я не хочу изначально вот иметь такую модель, где я обречен терпеть мразь, потому что, ну, потому что вот он имеет на это право. А я не хочу это. Я хочу, чтобы была модель такая, как вот в США. Когда ну, пришел, если какой-то власть, Четыре года, потерпи его, и все, давай следующего, чтобы была вот эта сменяемость, процесс, процесс сменяемости, чтобы он был таким простым, а не как, не как в этих монахиях. Ну и плюс еще здесь есть, здесь вопрос даже не столько, знаете, точнее здесь вопрос не только в хорошем там, или плохом Правители. Здесь еще вопрос в том, что в целом это как, как бы абсолютно несправедливо. Как мне, допустим, принять то, что кто-то имеет право на эту власть, потому что он сын кого-то, а мой сын почему не имеет? Почему? Вы понимаете, что народы, которые так жили изначально, для них это может как-то приемлемо, но для нас это неприемлемо. Я, я лично не могу это принять. Я, я не могу принять, почему сын хампаша имеет больше права просто по своему рождению на какой-то трон, а мой сын не имеет. Сын моего соседа не имеет. Почему? Как, это, как мне это принять? Я изначально в этом как бы не жил. Это для меня это неприемлемые вещи. Поэтому не нужно пытаться нам себя переформатировать, что-то нам навязать. Тем более, если это не имеет никакого отношения там, к. Каким-то религиозным догмам. Религия же нам не навязывает монархию. Наоборот, религия нам говорит о предпочтительности избираемости. Поэтому я, я думаю, что мы должны как раз стремиться к тому, что лучше, а не к тому, что хуже. Если в традиции Чечни издревле существовала демократия и неприятие монархии, то откуда такая централизация сегодня, которая даже в автократическом Туркменистане нет? Я вообще-то слово демократия не говорил, но отвечу на вопрос откуда это? Конечно, из Кремля, откуда это? По-моему, здесь, здесь даже не может быть какого-то спора на эту тему. Кадыров это, это детище, не просто проект, это детище Путина, это, это детище Кремля. Конечно, это та модель, которая выгодна, не то что даже выгодна, это та модель, которую установил Кремль в Чечне. Их она устраивает, я думаю, что они даже находят ее очень успешной. Поэтому, ну, не, не, конечно, нет, мы сами по себе, мы бы, мы никогда к этому не приходили. То есть такого не было, чтобы чеченцы когда-либо пришли вот к такому монархическому строю. Когда мы в период нашей национальной независимости, то есть 90-е годы, у нас сменилось президента да, за 90 чисто с 91 по 99 -й. у нас сменилось три президента у них у всех были дети сыновья и вот никаких намеков даже не было на какую-то преемственность власти по линии отца к сыну там или от брата к брату вообще ничего подобного не было даже заикнуться бы об этом никто не подумал а вот как только Кремль оккупировал нас, у нас появилась потомственная монархия предателей. Один предатель передал второму предателю, второй предатель готовится передать следующему. И все они являются как бы отец, сын, там, внук и так далее. Поэтому так подобного у нас, конечно, никогда не было. И если бы, допустим, наши там, отцы, если бы им кто-то такое сказал... Они бы близко бы, они сказали, да нет, у нас вообще типа такого быть не может. Не поверили бы. Русские потомки крепостных рабов, вы не поймут тебя, наш, дорогой брат Мон. Да нет, здесь дело не в русских, а что, в арабских странах они же, они не крепостные же русские арабы, но для них это нормально. Вот. Для них эти правящие, какие-то там а, семьи а, королевство, мирство там у них, да передающиеся где-то от брата к брату где-то там от отца к сыну ну у них это нормально но они изначально у них там рабовладельческий строй был люди рождались в рабских семьях и они как бы изначально с рождения были рабами для него не было вопроса почему я раб он как-то ну, жил с этим у него у многих из них даже не было общее стремления к тому чтобы освободиться понимаете как-то то есть для, наверное для таких обществ это Приемлемая такая модель. Но для нас она абсолютно неприемлемая. Мы никогда так не жили. Поэтому мы не хотим даже пробовать это, даже понимать это не хотим. Зачем нам это надо? <coughs> Кадыров, я еще на одного э, мулу твоего хочу тебе донести. Ты просто не представляешь, что он э, говорит у тебя за спиной тоже, кстати. Про, по поводу военной операции э, в Украине. На этот раз это Байали Тевсеев. Тевсиев. Помнишь такого? Ты его с Австрии привез, бывший муфти, который после твоего отца стал муфтием Мичкери, который, кстати, объявлял джихад России, вместо когда твой отец отказался его э, объявлять. Так вот, этот Тевсиев сидит и молодежь отговаривает от того, чтобы они ехали в Украину. Что я тебе рассказываю? Давай ты сам лучше послушай, что он говорит. Казах, асабняк, дикнен, пепси, интернет, телефон, Представь, что он про тебя говорит, Кадыров, сам, сами выговорит про тебя, сам он не хочет, говорить ехать умирать, хочет сидеть на э, мягком диване, кушать сникерс, попивать, запивать, это пепси, своих детей, говорит, не хочет туда отправлять, э, умирать, а вас, говорит, туда отправляет, неужели вы, говорите, это не понимаете, как, как вы можете, говорить не понимать. Представь, сидит и вот так вот нагло, ты столько добра этому человеку сделал, ты можно сказать, простил его за все, что было, вернул <смех> домой, даже дал ему какую-то работу, а он, представь, сидит и отговаривает э, молодежь, да еще и таким наглым, э, неуважительным к тебе, к тебе образом, упрекает тебя за то, что ты сам не едешь воевать, за то, что своих детей не отправляешь воевать. В общем, займись этим чуваком, э, чтобы он не трещал там своим языком. Тумса, вырази пару слов про азербайджанскую агрессию в эти дни. Я так поверхностно только а, знаю, что там снова были какие-то а, обмены ударами. А, Никакой агрессии Азербайджана там речи быть не может. До сих пор территория Азербайджана оккупирована. И Азербайджан, если Азербайджан будет наносить какие-то удары, будет что-то проводить на своей территории, это полное право Азербайджана. И только поддержка будет азербайджанцам в освобождении своей территории. Карабах – это Азербайджан. И точка. Как же воины допустили такое прорусское правительство? Это уничтожили. Ты знаешь, воины имеют свойство погибать. Война тоже имеет такое свойство не только выигрываться, но и проигрываться. Поэтому вообще это такой переменный успех, да, мы выиграли первую российско-чеченскую, первое вторжение, мы его выстояли, мы даже победили, но второе мы, к сожалению, проиграли, да, это результат наших каких-то а, недочетов, наших ошибок, наших грехов, если, если угодно.